кладем на опорной стенки облицовочную вкладку под реечку. на песчаный раствор с добавкой пластификатора. Пластификатором у нас является жидкое мыло. Выравниваем. пруток мы взяли размером 10 на 10 миллиметров, выкладываем. Здесь держим примерно 12 так потом сдвигаем и теперь равняем под уровнем колотить по нему сильно нельзя а все про все секунд 20 вот. все двигать его больше нельзя почему нельзя потому что в этом случае он остается уже полностью отделен от смеси от предыдущей кладки. Вот, в принципе, так мы кладем всю стенку с поворотами. Повороты, кстати, стенку укрепляют, дают ей большую жесткость в горизонтальном направлении.